Компания «Русский мир» продолжает цикл передач «Наследники Победы», посвященные 75-летию Победы Великой Отечественной войны. Здесь в студии автор-ведущий Юрий Бутунин. Здравствуйте. Сегодня разговор пойдет о маршале Советского Союза Семене Михайловиче Будином. Ну, вначале, как всегда, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о Маршали и Дальше мы продолжим наш разговор, и у нас будет подключение с внуком Семеном Михайловичем Алексеем Сергеевичем Буденным. Давайте смотрим сюжет. Семен Михайлович Буденный – маршал и трижды герой Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста и георгиевской медали всех степеней. Еще при жизни стал легендой. Родился на Дону в 1883 году. Был командующим первой конной армии в годы гражданской войны, одним из ключевых организаторов Красной кавалерии, благодаря чему образ Семена Буденова и его соратников получил широкое распространение в рамках советской и антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и картин. Бойцы первой конной армии известны под собирательным названием Буденовцы. Ему удалось не только проделать путь от унтер-офицера до маршала всего за два десятилетия, но и стать одним из самых знаменитых и узнаваемых людей в Советском Союзе. Он успешно прошел русско-японскую, Первую мировую и гражданскую войны, был одним из немногих высших военачальников, не угодивших под чистки в рабоче-крестьянской Красной Армии в конце 30-х годов. спасибо спасибо спасибо а сейчас я как раз вижу у нас на связи алексей буден алексей сергей здравствуйте я приветствую вас добрый день давайте-ка мы поговорим о вашем легендарном деде я не случайно сказал легендарным потому что готовясь к этой передаче я Рабочий вариант нашей передачи и нашей беседы назвал «Заговоренные легенда Я столько узнал интересного о Семене Михайловиче, что вполне счел необходимым как раз поговорить о том, что о нем ходило очень много легенд. И, как я убедился, эти легенды оказываются не легенды, не вымысел, а это на самом деле было то, что о нем говорят. Очень много подтвержденных фактов. Но начнем мы с вами, наверное, с 41 -го года. Это Парад Победы. Ноябрь. 41-й год. Я прочитал в источниках, что когда Гитлер узнал о том, что такой парад должен и может состояться, он был просто в гневе и приказал, в общем-то, стереть с лица земли Красную площадь. А командовал парадом как раз Семен Михайлович Буденный. Несколько слов, если вы знаете об этом параде. И как произошло так, что командовать парадом вдруг был доверен Семен Михайлович. Это очень интересный факт. Ну, конечно, я знаю, и вся наша семья знает про этот исторический шаг. Это решение очень сильное было принято ставкой Верховного Главнокомандования. Буденный не командовал парадом, он принимал парад. Здесь легкая, так сказать, поправка. Но, в принципе, идея того, чтобы отозвать Буденного с фронта и поручить ему, принять этот э, парад перед носом у э, наступающей гитлеровской армады э, было абсолютно закономерно. Будённый был народным героем. Его знала э, наша страна э, с семнадцатого года. И к войне 1941 -го года он был уже очень известный э, военачальник э, в 1935 году получивший одним из первых звание маршала Советского Союза. Парад надо было принимать верхом на коне. И поэтому два условия нужно было. Первое, что, команд... что принимающие командующие должны были уметь прекрасно владеть конем. И во-вторых, вернее, даже, наверное, во-первых, принимающий парад должен был быть таким героем, которому бы поверили все люди, которые узнают об этом параде. Я имею в виду люди Советского Союза. Конечно, Рокоссовский тоже конник, но он был недостаточно известен в начале войны. Конечно, Жуков был конник, он тоже был недостаточно известен в начале войны. Поэтому логично было, что решение остановилось на Буденном, и э, дедушка мне рассказывал, как э, он был отозван в Кремль. Э, и там ему сообщили об этом решении, э, Показать, что страна не сломлена, что армия готова сражаться. Э, единственное, что не очень э, мне нравится, то, что перенесли парад на час раньше. В связи с этим хроника. Не успела. Хроника приехала на час позже, то есть она приехала вовремя, но для безопасности парад был перенесен на час раньше. Небо было в тучах, поэтому налета не было. Буденный готовил и противовоздушную оборону. Все, весь комплекс проведения этого мероприятия был на Семене Михайловиче Буден. Да, но ну давайте мы вспомним тогда, перекинемся в далекую, далекую юность, даже можно сказать детство. Впервые на коня он сел 8 лет, а последний его выезд был, по-моему, когда ему было 87 лет, насколько я знаю. Последний, с последним выездом я точно могу сказать, что это было 85-летие. Угу. В юбилей приехали в, в корреспонденты попросили Семена Михайловича попозировать на коне. Это было год 85-летия. А вот насчет 8 вось, лет, это я не могу с уверенностью сказать. Я знаю, что что чуть ли не с колыбели он ездил на коне. И в одном из состязаний, это же казачество, это Дон, это исконно казаческие земли, Семен Михайлович Буденный был, не был казаком, как известно, он был иногородним, как их там называли. И министр обороны, министр обороны скажем так, Куропаткин в свое время, посетивший состязание на Дону, вручил Буденному серебряный рубль и поздравил его, говорит, поздравляю тебя, казак. Ну, так сказать, Буденный не промолчал, сказал, что он не казак, а иногородний, он сказал. Ну тогда ты бегает в армию, говорит. Собственно говоря, Будённый и пошел в армию. Алексей, базу... А вот не говорил ваш дед. А куда он этот рубль то подевал? Про рубль история умалчивает. Про рубль ничего не могу достоверно рассказать. Вот, значит. Но то, что Будённый удостоился Пожатие руки Николая II, уже без рубля, просто пожатие руки, значит, это было, когда он победил, Будённый занял первое место на соревнованиях Кавалерийской школы Петербург. Ну, он был, естественно, легенда. я еще раз говорю, заговоренной легендой, мы еще об этом вернемся, но кроме министра военного министра Куропаткина, он же встречался с Владимиром Лениным, или я ошибаюсь? Ну, конечно, да, конечно. Нет, вы не ошиб... В этом случае вы не ошибаетесь. Встречи были, э, и э, у Буденного есть воспоминания, э, и есть воспоминания Клары Цеткин о, о мнении Ленина э, о Буденном, как, о, о русском мюрате. Э, такая фраза Владимир Владимира Ильича мелькнуло про Семена Михайловича. Конечно, эти встречи были и Сталин, и Буденный, и Фрунзе, и Ворошилов. Это начало, начало становления Красной Армии. И к войне Великой Отечественной Буденный подошел первым заместителем Наркома обороны. И образованы были три направления по отпору врагу. Одним из них командовал, назначен был командовать Семен Михайлович Буденный, вторым Тимошенко, третьим Бурашев. Так началось устраивание обороны. А вот что это, легенда или нет? Что 21 числа, я имею в виду 21 июня, в Кремле был ночь, ну, это была Сталин, Тимошенко, Жуков, Буденный. И там Произошел это 21 июня, это буквально несколько часов до начала войны. Там произошел достаточно серьезный разговор, когда были предложения, предположения, что вот есть такая информация, что начнутся вероломно гитлерской Германии, нападет на. Советский Союз и мне не разделились. И якобы Сталин выслушав высший командный состав, обратился к Буденову. И тот у него было противоположное мнение, то, которое вы сказали. Вот Жуков и так далее. И Сталин поддержал Будинова это за четыре часа до войны. Это легенда или нет? Я знаю об этой встрече. Но встреча эта действительно произошла ночью, но все-таки она произошла уже после, после э, прохождения информации о начале войны. Информация поступила, и э, наркомобороны Тимошенко, первый зам наркома обороны э, Буденный, и начальник генерального штаба Жуков э, были в, в, ночью у Сталина в кабинете э, принимать первые решения. И э, я не хочу сейчас э, говорить о других э, великих наших э, выначальниках, но э, есть неопубликованный дневник Семен Михайловича, возможно, что дойдут руки у меня опубликовать его. Там э, дословно э, передано э, мнение Буденного о том, куда будут направлены главные наступательные удары э, немецкой армады. Они абсолютно были высчитаны стратегически, точно, и именно по этим направлениям были сформированы три направления отпора. Еще одна существует такая легенда, вы ее подтвердите или опровергните, Это то, что когда началась война и немцы стали бомбить Стамбул, в том числе, вот, что э, Буденный звонил Сталину и один из первых э, сказал ему о том, что вот э, такое событие трагическое началось, война. Ну, э, по поводу того что Будённый звонил Сталину, я знаю и могу подтвердить достоверно, что направленный на южное направление Будённый как командующий, куда входили несколько фронтов, он включал в себя, собственно, это направление обороны Киева. И вот когда Будённый, который был туда отправлен, не для того, чтобы сдавать Киев или отступать, а для того, чтобы значит, организовать оборону, перейти в контрнаступление и дойти до Берлина. Но в начале войны это было абсолютно нереально. Армия не, не могла не, не то что перейти в контрнаступление, оборона была очень сложна. И тогда Будённый позвонил Сталину с тем, что Киев надо сдавать. Сталин, конечно, был в полном негодовании вот этого звонка, потому что он не ожидал от маршала буденного такого предложения. И вместо того, чтобы прислушаться к мнению, буденного, который находился на линии фронта, он был заменен. Он был вызван в Москву, и туда прибыл маршал Тимошенко, который защищал Киев. К сожалению, безуспешно, и там огромная группировка была погублена. В наших. Понятно, давайте теперь поговорим о еще одной легенде, но это легенды довоенные. А, хоть такие слухи, что а, действительно Семен Михайлович был легендой, он был знаменит на всю страну, и что были такие моменты, когда скажем, он там выступал или еще какие-то были э, встречи с народом, то у него шинели якобы отрезали. И вот брали, отрывали кусочек, шинели отрезали на память. И, потому что существует легенда, что его никакая пуля не может взять. Я, мы потом поговорим о знаменитой Бурке его, конечно. Вот. Но вот это правда, что отрезали такие вот кусочки или отрывали какие-то на память? Да. Дедушка со смехом рассказывал, это было в Грозном, он, это чеченская столица, и именно там, когда он выступал, не то что когда он спал или когда он повесил Шемель, прямо с, он стоял на трибуне на высокой, и когда он с нее сошел, Шемель стала на полметра короче, ее отрезали на талисманы. А почему так? Вот, э, э, вот его же, как бы, давайте вернемся к этой бурке, это тоже какая-то потрясающая история, когда э, это была Первая мировая, насколько я знаю, да, что было все изрешечено, а ни одна пуля его так и не смогла взять. Это, это что, легенда или на самом деле так вот факт подтвержденный? Ну, отчасти, отчасти легенда, отчасти правда. Дело в том, что он жил с пулей в легком. И когда его спрашивали доктора, не мешает ли вам жить в пуле, он сказал, что не, она мне не мешает, а я ей не мешаю. В общем, он так и, и жил с ней. А из седла из его адъютанта на, на войне вытряхивал, вытряхивал просто десятки пуль. Но как они миновали Буденного? Ну, как миновали? В руке у него осколок шрапнели, тоже остался на всю жизнь. То есть были, были ранения, конечно. Они были не смертельные, но, видимо, выучка, выучка. А вы знаете, я даже себе представить сейчас не могу, что такое идти в лобовую атаку, в сабельную. На тебя идут такие же, Хорошо обученные, с, с холодным оружием люди на конях. Ну, в общем, как он прошел все это, нам неизвестно. Но то, Наверное... что он прошел, а -а -а. прошел долгую дол дол жизнь, и он прошел ведь не только через войны, он прошел ведь и через мирные периоды, которые иногда бывали страшнее, чем военные. Иногда на войну люди прятались, прятались на войне вот, органов. И в свое время, когда э, дед участвовал в обороне Крымского полуострова... такие э, Керченский знаменитый, а, да? Да-да-да. Вот, да, вот, да, вот. именно, там, именно там он столкнулся с органами госбезопасности. Это столкновение нанесло некий, некий достаточно значимый ущерб его дальнейшей биографии. Это в лице Берии Серова, насколько я знаю, да? Вот совершенно контент. верно, да, да, да, совершенно верно. Ну, там, раз мы а... начали эту тему, все равно стоит э, ее раскрыть, иначе не будет понятно, что же там произошло. Это слово, если можно. Коротко, это, значит, оборонительная операция должна была быть э, проведена э, по э, стратегии Верховного Главнокомандования с участием э, маршала Буденного, которому были подчинены э, все силы Северо-Кавказского э, фронта. включая Это предполагалось наступление, да? Операция наступления. Предполагалось, предполагалось сдерживание Манштейма, mm -hmm. чтобы отвлечь Основные силы э, от э, Москвы э, и от других направлений. И э, э, это удалось, но э, защитить э, Крым не удалось по нескольким причинам. И одна из них это то, что э, маршал Буденный был лишен оперативной связи. А оперативная связь была в руках у э, НКВД, у НКВД да я сейчас пытался вспомнить, как это называлось во время войны, да, воин КВД. И вот тогда Будённый в ярости позвонил в Кремль Сталину и сказал, что он не может руководить боевыми действиями, потому что он лишен, лишен связи. Это просто была уже не первая встреча, скажем так, Будённого с органами. В свое время он потерял, его жена потеряла свободу, была заключена в ссылку, многие команды, командиры, которые входили в подчинение Буденного были арестованы, Буденный за них заступался, вот один из примеров, говорят, он за Рокоссовского заступился, за Константин, Константин Да, это дедушка спас Рокоссовского, он пошел к Сталину и сказал, что я за него ручаюсь, главу. Это было так. Да. Так что, это тоже все описано достаточно подробно, но, но, так сказать, спокойно. В те времена, еще во время войны, дед вел дневники. Вот все это зафиксировано. Они просто пока еще не были обнароды. Скажите, но ведь он являлся э, четырежды героем Российской империи, если так можно выразиться. Я тут вас должен чуть-чуть поправить. Это, он, да. он единственный, который имел пять. Максимально... Вот, это я десять. веду к этой истории. А ну-ка расскажите. Это же а не а, Значит, в, в царской армии, во время э, турецких событий э, был сокращен паёк э, солдатам. И буденный заступился, и сейчас э, даже фигурирует фамилия такая, ничем не отличившегося, вахмистра Хестанова. Этот вахмистр э, вместо того, чтобы прислушаться к мнению Буденного, который был старшим унтер он ударил его. Это было рукоприкладство. Было Во время порядке... войны. В Стар... армии это совершенно в порядке вещей было. Но Буденный не сдержался и нанес ответный удар, от которого Кистанов потерял сознание. И потом, чтобы запутать следствие, Солдаты придумали легенду, что это конь ударил копытом Хистанова. Ну, там запутанная история. Но, но крест у Буденного перед строем у него отняли. Это, крест. Пятый, это пятый Георгиевский был, да? Вот это, был, это был первый. Это был первый, а да. первый да. да. А после этого было еще четыре. То есть у Буденного их было пять всего. То есть пять он был героем Российской империи аж пять раз. Будем говорить так. Ну, аналогии все хромают, но можно и так сказать. <смех> ну, понятно. А, ну, вот он, у него такая, опять же, легенда или нет, говорят, что а, его такой девиз был «Мое дело рубать». Никогда он, в общем-то, не вмешивался в какие-то политические моменты, какие-то дрязги, не участвовал во всех этих делах. А вот у него было «Мое дело рубать». Это он так. был не такой простой, не как такой сейчас прост... может показаться. Да. Именно э, в, эту, в, в этой роли, которая сейчас может быть охарактеризована как э, рубака, именно это и позволило ему прожить э, долгую политическую жизнь. Mm -hmm. Да, действительно, он был военный, и он считал, что э, его работа э, — это армия. Никаких политических амбиций у Семена Михайловича Буденного не просматривалось. Тогда давайте мы перейдем еще, пойдем вот куда. Он, говорят о том, что он, ему было разрешено ходить с холодным оружием в Кремль. И произошла как, какая-то такая очень интересная история, легенда это или правда, что Сталин якобы принесли новый образец новой каски, и Семен Михайлович попытался своей сабелькой, там, так сказать, эту каску по опробовать, и после этого Иосиф сказал, да, пойдет. Вот давайте поговорим, это, это, это легенда или, или это на самом деле было так? История такая была. Как мне ее рассказывал дед, он отличался очень сильным сабельным ударом. Он поставленный удар, что называется. И для испытания новой каски для армии, ну, в Кремле стрелять в каску, видимо, было не совсем уместно. Вот. Ну, достаточно было попросить Будённого рубануть по шашке, шашке по, по каске. И, да, она была признана устойчивой. Вот, и он это сделал? Прямо рубанул по каске с саблей? Да. да. Хороший парень, простой. Тогда я не удержусь и спрошу, а какие были взаимоотношения? Дед рассказывал или нет? Между ним и Сталином. Это очень важно и услышать от вас. Семейные У него, у него было большое уважение э, к Сталину, потому что они э, познакомились в 19-м году. Это и... царица по-моему, было, да? Да, Во время да царитвенно. Царитвенно. это Южный фронт. Но и до войны э, Буденный ходил, конечно, в близком окружении Леси Несарионовича. Но никаких э, никаких анекдотов, скажем так, или каких-то жизненных э, забавных историй я от него никогда не слышал. И в нашей семье такого никто никто не слышал. Я припоминаю э, один, один из съездов э, в 60-е годы. Я был совсем еще несмышленный, но. Э, это, конечно, уже после культа личности. После. Когда Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь, участник Великой Отечественной войны, он немножко ослабил значит, культ личности и запрет на упоминание Сталина. Да, и это нашло отклик у маршала Буденного, потому что он считал, что как исторический Нельзя забывать исторических персонажей, а тем более великих, таких, как каким был, например, верховный главнокомандующий Сталин, или э, такие, взять события, как парады 1941-1945 года, где одним из участников этого парада был, конечно, мавзолей Ленина. Я считаю, что, конечно, эту традицию Мавзолей Который, на котором стоят руководители государства, и участники парада его должны видеть. Ведь к, к Кремлевской стене и к Мавзолею бросали знамена гитлеровских полчатков. Конечно. И вот еще одна история, опять же, развитие, миф или легенду это начало, это 1941 год, когда были показаны руководству и вообще доложены испытания знаменитой Катюши, один из руководителей промышленности, по-моему, не помню, как его фамилия, сказал, что это самоварные трубы стрелять никогда не будут. Да. И Будённый настоял и сказал, что это и одна из его ведущих ролей вообще в создании и продвижении этого оружия. Расскажите, пожалуйста, это очень интересный факт. Ну, вы знаете, по таким деталям, конечно, фигуру Буденного оценивать нельзя. В частности, новое вооружение, которое в тридцатых годах рассматривалось для постановки на Вооруж... для постановки на э, боевое дежурство, Буден принимал активное участие. В этом. И танковые, и артиллерийские, и э, авиационные соединения, э, конномеханизированные, он э, понимал, что все-таки ма... война будет ман... маневровая. Э, для этого нужны были новые э, соединения, новые вооружения, и в частности... Э, Реактивная установка, которую мы знаем как «Катюша», она была тоже испытана под руководством Буденного и принята на вооружение в армию. И, как вы видели, эти и кадры на Берлин, уже в берлинской, в берлинской операции она наносила сокрушительные удары. Кстати, говоря о роли кавалерии в Великой Отечественной войне, можно сказать, что этот род войск сыграл свою значительную роль а, во взаимодействии, как я уже говорил, с, с артиллерией, авиацией, механизированными частями и своими неожиданными прорывами фронта, бесшумными, бесшумными как вы знаете, э прорваться в, в, в тыл противника на... на двигателях внутреннего сгорания, бесшумно, пока никак не было придумано еще этой истории. Но берлинская операция э, предполагала окружение Берлина со всех сторон. И со стороны Бранденбурга именно седьмая э, я дивизия, э, в, в которой э, встретил э, победу Будённый, она находилась в 40 километрах от э, Берлина и замкнула окружение Берлина. Это были кавалерийские части, которые э, участвовали в берлинской операции в количестве 100, около 100 тысяч э, человек там было в кавалерийских частях. А вот знаменитые песни «Едут, едут по Берлину наши казаки». Такая была вот песня. Семен Михайлович, как вы сказали, встретил Победу под Берлином. 40 километров до Баркенбурга. А дальше, вот расскажите, это же очень интересно. Вот, вот он встретил Победу, узнал. А дальше его продвижение, куда он поехал? В Берлин, в Москву поехал или еще как-то? Куда он? поехал? Ну, Во-первых, он первым, с кем он встретился, он встретился с Рокоссовским. Потому что они были давно знакомы. Есть у нас фотографии семейные, где они в побежденном Берлинина, они семьями сфотографировались, выпили, наверное, по стаканчику чая, и после войны Буденному пришлось разгребать то, что сопутствует любой кавалерии. Это э, представьте себе, что одних монгольских лошадей участвовало в войне около двух миллионов. Он же их из Монголии привез. Вот представьте себе, что это такое 2 миллиона э, кон, конского состава привезти. 2 миллиона. Плюс к этому участвовало еще около 6 миллионов э, российских э, российского поголовья. Это, надо это фураж должен быть, это же накормить. Мы... Я... Будённый действительно... командовал кавалерией, он был назначен Сталином отчасти потому, что чтобы он не попал под мельницу Берии, а во-вторых, потому что кроме Будённого никто с Лучше этим во родным... время войны совладать не смог бы. Это все обеспечение, это передвижение, логистика, как мы сейчас называем, кадры, обучение, э стратегия, распределение по фронтам. В кажд на, каждом фронте, э на каждом фронте, на каждом фронте в каждой армии были кавалерийские части. Это надо было координировать. Да. Понятно. А, а после ну... войны, надо было это все э интегрировать э в сельское хозяйство, Буденный же был недавно. Ну, конечно, он, он, тоже... он, конечно он был и министра сельского хозяйства, даже по коневодству. Да. Да. Я уже не говорю о том, что целые породы лошадей были выведены, которые так и назывались, Буденновские. Вот. Но я хотел бы, у нас осталось очень мало времени, я хотел бы вот о чем спросить. Давайте поговорим о вашей семье, я имею в виду, каким он был вообще в семье. Как, какие взаимоотношения у вас были Вот у вас, как у внука и С дедом вот, как, Какие первые у вас воспоминания Дедушки Он же был дедушкой у вас Я понимаю, что он был великим человеком А все равно же он дедушкой был Ну я был, я был Первым внуком И очень поздним У всех его У всех его В друзьях Друзей, начальников уже были внуки, уже правнуки были. Вот он, у него же сын родился первый, когда ему было 55 лет. Это как раз мой отец. Да. Который пошел по военным, по, по военным стопам. Он пошел в Академию Жуковского, стал летчиком. Кстати, в Академию Жуковского он поступил не без труда. Опять-таки, отголоски оборонительно-керченской э, операции возникли. Буденного, Сергея Буденного не сразу приняли в Академию Жуковского, потому что э, из э, органов безопасности просили этого абитуриента при, попридержать. Но неважно. Дело в том, что э, мой отец, э, приезжая в гости к своему отцу, к моему деду, он не мог как бы сесть за обеденный стол, не не сказав не приложив руку к фуражке и сказав здравия желаю товарищу он, дед ему говорил, Сережа, ну что ты, ты же дома, ну, ну что ты, какая тут честь, садись, больно и так далее. Но, конечно, дед был человеком потрясающей доброты, Uh, он uh, был мудрый его спрашивали вы же, Сеон Михайлович у вас нету uh, гимназического образования uh, вообще вы читать умеете однажды его спросили читал ли Буденный Войну и Мир и Буденный сказал ну конечно читал, еще при жизни автора то есть такая история точно это интересный факт, молодец, хорошо вспомнил да. Понятно. А, ну, а все равно, вот как вы к нему обращались? Я к нему обращался дедушка, а вот. он а, меня в 6 утра хотел видеть в манеже на чистке лошадей. И вам приходилось это делать? Да, да. Общем, я говорю, что я пошел чистить. Да. Все, все, все почистил. Какие-то были у вас общие интересы? А, интерес, я бы не сказал, что это сейчас как-то, может быть, понравится публике. Но в Подмосковье был период, когда было большое количество ворон. Такое количество ворон, что, что от этих криков не спать, не есть, не ненормальная не жизнедеятельность никакой не было, потому что они тихо кричали в стае. Вот. Ну, конечно, у Семена Михайловича иногда нервы сдавали, и он э, выходил и давал залп э, в воздух из дробового ружья. Но, ну, но надежды хватало. Понятно, интересно. Очень интересные факты, Сейчас говорить, к сожалению, время уходит, но это в его характере, вот я все это посмотрел, конечно, это легендарная личность и последнее, вот очень коротко, а правда ему было видение, которое с Божьей Матерью или нет? Я вот, вот хочу спросить, вот да или нет? Я сейчас вам ответить на вот про Божью Матерь совершенно точно не могу ответить, потому что ни икон, ни каких-то культовых предметов в нашем доме не было. И разговаривать со мной он об этом никогда... Николай. Понятно. Ну, тот, кто захочет обратиться тогда к биографии и вообще к документам о Семене Михайловиче Буденном, о легенде, о нашей с вами легенде нашего Отечества. Алексей Сергеевич, я вас благодарю за то, что вы откликнулись. Большое вам спасибо. А я, уважаемые телезрители, прощаюсь с вами до следующей передачи. Итак, наследники Победы. Сегодня была передача о Семене Михайловиче Буденном.